здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить гречаники в мультиварке вы наверняка любите котлеты с гречкой на гарнир а теперь представьте что мы положим гречку прямо в фарш вместо размоченной булки в таком случае у вас получится отличные гречаники Котлетки с гречкой перекрученным мясом, которые быстро и просто готовятся в мультиварке. Для их приготовления нам понадобится 300 г гречневой крупы, 450 мл воды, 500 граммов мяса, 2 большие луковицы, 1 яйцо, 1 щепотка молотого черного перца, 3 щепотки соли, 1 листок лаврового листа, 3 столовые ложки растительного масла, половина переспелого томата и 1 стакан воды. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что гречневую крупу заливаем водой и варим до готовности. Пока варится гречка, готовим фарш, перекручивая его на мясорубке вместе с луком. Затем в удобной емкости соединяем все ингредиенты. Добавляем соль и перец. Все хорошо перемешиваем. Затем формируем шарики и выкладываем их в чашу мультиварки. Обжариваем шарики на подсолнечном масле с обеих сторон. После чего добавляем порезанный помидор, заливаем водой и ставим на режим тушения 15 минут. Подаются гречаники как отдельное блюдо с зеленью, сметаной или другими соусами. Если у вас такие гречаники получаются вкуснее, напишите об этом в комментариях.